Всем привет, дорогие друзья! С вами Чайок ТВ. Разработчики сообщили то, что добавили еще один новый цвет. Что это за цвет я тебе покажу в этом ролике? Но ну, действительно интересная информация. Но для начала, пожалуйста, прямо сейчас влепи лайк, напиши любой комментарий. И, конечно же, подпишись на канал, если ты не подписан. Ты меня очень сильно данным образом поддержишь. В общем, во всяком случае, тебе скажу спасибо, На, мы приступаем к главной теме данного ролика. Когда я получил уведомление от официального твиттера разработчиков, я сразу подумал то, что разработчики выпустили что-то интересное. Однако я надеялся на чуть больше, то, что уже вышло обнова. Но однако ничего, просто разработчики немного избаловали меня то, что начали выпускать так часто обновы, которые никому нафиг не нужны. Но происходит забавная ситуация с данной игрой. И казалось бы то, что данная игра Among Us уже давным-давно погибла, но однако нет, она продолжает немножечко держаться на плаву. И после выпуска новой карты Airship уже казалось то, что все, игра погибла. Однако нет, все же что-то сдерживает данную игру. Да, на ютубе продолжают смотреть Among Us, но однако в TikTok все равно как-то больше активности. Но однако TikTok это очевидно, и я никак не ожидал, то, что поп-ит поможет исправить немножечко ситуацию. Ведь одна из самых популярных форм поп-ита стала форма Among. И сейчас прям массово выпускают поп-иты в форме персонажа из игры Among Us. Амогус, или даже Абобус. И я бы очень сильно хотел купить данную штуковину, но однако в моем городе поп-ит не продается. Лайк, like, если yes, же за. Ну и таким образом, антистресс Поп Ит смог напомнить людям о том, что все еще существует игра такая под названием Among Us. Но, однако, ладно, мы немножко отвлеклись, и поэтому давайте уже приступим к главной теме. Это то, что разработчики вновь сообщили, то что у них в игре появляется новый цвет. Если в прошлый раз разработчики нам показали розовый цвет, который больше всего похож на цвет колбасы или сосисок, то сейчас разработчики нам показали новый цвет под названием Грей. Ну и как всегда сказали, то что данный цвет выйдет в большое обновление, в котором будет лобби на 15 человек. Ну и также вновь нам сказали то, что стоит ждать 10 июня. Я повторюсь, но однако я на 100% уверен, то, что 10 июня обновы не будет. Нам скорее всего покажет какой-то большой трейлер, большого обновления. Но однако у Among Us появились свои хейтеры, которые начали делать вот подобные работы. Но однако у Among Us есть одна положительная новость. У игры Among Us теперь оценка не 3,4%, а целых 3,5 балла Но все равно оценка полная шняга ну что ж, поговорили про Монкас, и теперь я хочу рассказать, что же такого происходило в моей жизни, что я не выпускал ролики. В общем, я в прошлом ролике говорил то, что я буду писать экзамен по русскому языку. Экзамен по русскому я уже давно написал, и сегодня я написал экзамен по матише, ну то есть по математике. И что ж, теперь я свободен от школы, и теперь через месяц у меня будет выпускной, и я больше не школьник, Вау, типа, да? Во всяком случае, хочу с вам сказать спасибо за то, что вы смотрите мои ролики и за то, что вы меня поддерживаете, потому что это правда очень сильно помогает и обнадеживает. Ну, огромное спасибо тебе за то, что ты досмотрел ролик до конца и тебе было интересно в принципе все, что было в этом ролике, потому что я старался. В общем, ладно. Ролик подошел к концу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока.